Донецк, ДНР, парк Хербакова. Мой Донецк, моя боль, моя совесть. В детской памяти город Роз. А сегодня мытой кровью распинаемый город слез. Я себе твое имя вписала. Начало горько складкой морщин. Мой Донецк, в фипелищах пожарищ и в могилах любимых мужчин. Мой Донецк, моя жизнь, мое сердце, с каждым жителем в долгой ночи по подвалам, где дети и жены, по артериям улиц стучит. Мое сердце в окопах, в воронках, у иконок, в мерцании свечей, в вереницах людей у колодцев и в руках медсестер и врачей. Мой Донецк, ты кровавой раной под раскаты военных гроз мы с тобою выставим вместе вновь посадим аллеи роз. Ты как феникс из пепла восстанешь, весь в сиянии детских глаз и оденутся в ризы счастья. Мой Луганск, мой славянск, мой Донбасс.